Всем привет! Это сайт DrupalBook.ru В этом видео мы продолжим делать главную страницу нашего сайта и сделаем форму обратной связи с помощью модуля WebForms WebForms позволяет сделать поля просто через админку не нужно ничего программировать мы выведем форму через, через обычную форму Drupal как мы делаем с любыми типами материала, как делали с параграфами просто добавим поля, добавим текст и выведем эту форму. Позже мы застилизуем этот блок. Мы не будем делать поле отдельное для вывода картинки. Вы в принципе можете сделать отдельное поле для картинки и выводить его в блоке для бэкграунда, если, конечно, это потребуется заказчик. Но в этом видео мы сделаем просто с CSS, добавим картинку на задний фон и все без задминки. Давайте установим модуль веформс. Это очень популярный модуль для формы обратной связи. Скачивайте, ставьте этот модуль. Я скачаю его через Rush. Давайте включим некоторые из этих модулей, которые скачались. Модуль Webform удобен тем, что теперь модуль Webform удобен тем, что теперь каждый из полей это просто обычные поля Drupal, это не отдельные поля модуля Webform, а просто поля Entity. Включаем модуль вэформ. В прошлом видео мы рассматривали модуль вэформ. Собственно, нам нужно только два модуля. Если вы хотите сделать отдельную страницу для вэформы, вы должны подключить модуль node, node У нас будет просто один блок, поэтому нам не нужен отдельная страница для вэформы. Включаем просто модуль вэформ и форму и Модуль включился, теперь давайте зайдем в webforms и добавим форму. Мы не будем сейчас уделять внимание функционалу модуля форм, мы будем больше уделять внимание верстке. У нас есть базовая форма контактов, можно расширить ее, можно добавить новую. Давайте лучше добавим новую форму. Назовем ее как "Контакт". Давайте контакт Ас. У нас уже есть форма контакт. Давайте назовем контакт Ас в форму. Сохраняем. И теперь давайте добавлять элементы. Нам нужен элемент full name, полное имя, текстовое поле обычное, полное имя. Так сохраняем поле e-mail нужно еще добавить, редактируйте ключи. Потому что я вот не редактировал ключ. У меня теперь полное имя транслитом, что плохо для сайта. Лучше, конечно, писать на английском все имена. И сообщение. Текстовое поле. Сообщение. Редактируем наш ключ. Message. Сохраняем. Теперь давайте добавим еще в раперы. Сделаем это отдельными строками, full name с описанием и email с описанием. Для этого мы добавим следующие элементы. Мы сейчас добавим маркапы, то есть текст, ну, базовый HTML, например. Скопируем текст. Напишем full name description. Так. Давайте напишем full name description. И добавим еще один элемент. Второй. Такой же, full name description, о, точь, такой же базовый текст, HTML-текст, только это будет email-description. Копируем. Давайте поставим первый текст рядом с полным именем. И второй текст рядом с email. Теперь мы должны добавить оборачивающие дивы с классом row для первых двух полей. И второй row для вторых полей. Добавляем элемент, чтобы сгруппировать элементы. Нам нужно добавить группу полей. Вот fieldset. Давайте посмотрим, что нам проще будет добавить. Ну, давайте fieldset. Давайте просто добавим контейнер и в него напишем fieldset, это, разворачивающий, fieldset это разворачивающийся тег, нам не нужно разворачивать и сворачивать поля, нам нужен просто div контейнер давайте напишем name-wrapper, full name-wrapper, чтобы было понятнее. В элементы дебюсов мы пишем custom. и пишем row сохраняем теперь оборачиваем в этот рол, вставляем наши два поля и создаем второй такой же контейнер тоже с классом row то есть мы сразу зададим через админку прямо в классы и у нас через бустер позже останут колонки. Добавляем контейнер, E-mail email wrapper, кастомный класс, row, сохраняем. И вставляем сюда эти поля. Давайте добавим теперь еще классы полей для... Классы колонок для полей. Зайдем в CSS элемент стили. Напишем custom. Пишем call MD6, callmd6, call SM. Ну давайте в таблице тоже будет, допустим, 6. Ну и в мобильной версии уже будет 12. Давайте скопируем это. Мы будем для всех классов это писать. Мы будем для всех полей это писать. Поэтому можем просто копировать. Редактируем. Я не нашел в wrapper настроек для макапа, но мы можем прописать те же самые классы прямо в HTML маркапа. Сохраняем их. И для остальных полей делаем то же самое, чтобы были следующая строка тоже в две колонки. Пишем custom и вставляем наши классы. И в тексте тоже по тексту вставляем классы. Сохраняем. Теперь мы можем выводить блоки. Заходим в схему блоков и добавляем блок веб-формы. Веб-форм, размещаем веб-форму. Выбираем типовые формы контакт as Contact Us. На страницах только для фронт. Ну, заголовок можно прописать, например, Contact Us. Или просто Contact, как на макете. Сохраняем. Сохраняем блоки и давайте посмотрим, как это выглядит на странице. Вот она наша веб-форма. Видите, у нас есть две колонки. Что же хорошо. Единственное, нам нужно сделать будет отступы сверху. Чтобы было в один уровень с этим полем. Ну либо оставить это как есть. Например, как email, чтобы выходило сверху. И так, и так, в принципе, адекватно будет смотреться. Давайте теперь застилизуем наш блок. Выглядит все, в принципе, прилично уже. Сообщение можете поменять. В На названиях в настройках веб-формы можно поменять сообщение для кнопки. Value. Давайте теперь определим шаблон блока, чтобы добавить контейнер. Так, это блок Testimonials. Webform блок. У нас просто блок называется Webform, поэтому... Он совпадает с названием модуля, но обычно ID блока по-другому называется, можно было поменять его. Создаем новый шаблон. Добавляем контейнер. Так посмотрим, сейчас тайтл у нас тоже в контейнере. Чистим кэш, что применился шаблон. Еще я заметил, что у нас в поле сообщения нет текстария. Давайте зайдем в редактирование веб-формы. И поменяем поле на нормальное текстария. Давайте удалим это сообщение. Удаляем текстовое поле. Добавляем элемент новый. Текстовая область. Давайте назовем его сообщение. Ключ message. Сохраняем. Посмотрите, как это выглядит. Да, так гораздо лучше. Так, и у нас что-то здесь не так этим маркапом здесь маркапы у нас сохранились классы а во втором маркапе почему-то нет давайте зайдем, посмотрим почему отредактируем его в принципе ничем не отличается сейчас проверим давайте скопируем базу HTML с первого может быть что-то не так сделал. Класс div, да нет вроде все верно. Настроек особенных нет. div, div закрываем. Так, здесь маркап сохранился. Давайте нажмем еще раз редактировать, посмотрим. Так, вроде сохранился. Давайте сохраним. Довольно странно. Может, где-то допустил ошибку. Опять же, не моли. Да, теперь применилось. Отлично. Теперь давайте стилизовать. У нас есть блок. Теперь нам нужно добавить еще CSS. Contact As. Добавляем стили. Contact As. Запускаем галп. И смотрим, какой у нас ID у блока. Блок выпор. Но опять же у нас совпадает название модуля с названием блока. Обычно так не совпадает. Но в первую очередь давайте добавим изображение. Вырежем. Найдем контакт. Вот он, вгрод. Преобразуем смарт-объект. И вырежем. Сохраним прямо в папку темы, в папку Images. И подключим прям CSS напрямую. Опять же, если вам нужно это модерировать, то вам придется добавить дополнительное поле в форму и заполнять ее изображением и потом уже вставлять его непосредственно в фон. контакт as контакт as background сохраняем мы ну пишем теперь название этой картинки URL images контакт as Background. Не обращайте внимание, что нам хп шторм подчеркивает название картинки, потому что у нас находится сейчас файл contact as css. Но мы там скомпилируем CSS и CSS будет лежать уже здесь. То есть нам нужно будет подняться на один уровень выше. И потом сразу папку Images. Здесь он считает, что мы должны подняться два раза. Но это не так. Когда компилируется CSS, у нас будет все нормально. Давайте центр центр. No repeat. Также нам нужно будет написать. Так, background background size color чтобы растянуть на всю ширину изображения давайте посмотрим как это сейчас выглядит променилась. Давайте добавим падинги, какие мы добавляли раньше, по 70 пикселей. Падинг топ 70 пикселей, падинг ботом 70 пикселей, 70 пикселей. Изображение, <coughs> заголовок мы делаем белым цветом так же как мы делали вверху из John Doe просто скопируем CSS опять же мы можем использовать миксины для того чтобы не копировать каждый раз CSS и быстрее это все писать но вы можете отдельно рассмотреть как работать с миксинами это никак не связано с Drupal сейчас нам важнее разобраться как верстать отдельные блоки для друпала теперь давайте посмотрим какой у нас вообще шрифт ну color сразу поставим белый для всего блока если смотрите, что у нас есть контекстные ссылки они тоже с ссылками сделаны если мы их делаем белыми то их будет не видно на белом фоне Поэтому отдельно контекстным ссылкам, отдельно контекстным ссылкам, links, вы можете прописать отдельные стили, потому что они находятся также в блоке. И следите, чтобы они были видны и доступны всегда. Давайте одну страницу посмотрим, что у нас уже получилось. более-менее теперь нам нужно что сделать нам нужно посмотреть какие стили у нас у лейблов 14 пикселей текст transform амперкейс давайте откроем тег лейбл поставим тег лейбл font size 14 пикселей Текст transform uppercase. Обычному тексту сейчас посмотрим, какой у них размер. Тоже 14 пикселей, только он тонкий. Посмотрим, что у нас здесь в шаблоне. Ну Давайте тоже пропишем всему блоку font-size 14 пикселей и проставим фонд weight тоже тонкий всему блоку. потому что у нас маркапов нету классов можно конечно добавить отдельные классы в маркапе, помимо того, чтобы добавили классы для колонок классы, дописать сюда еще кастомный контик класс там маркап например и уже соответственно маркапом задавать CSS, если вы хотите изменить CSS давайте обновить страницу но опять же мы прописали размеры отдельно для лейблов отдельно для h 2 и поэтому у нас сразу применится к основному тексту размеры всего блока вот таким вот образом еще можно line height увеличить для всего блока давайте поставим 170 пикселей например 170 процентов Line height 170 процентов Лонг-хаус сто семьдесят процентов. Там уже лучше. Теперь кнопку надо стилизовать тоже. Посмотрим, какого он цвета по такого же голубого цвета, как и все остальное на странице. И нужно будет еще также сделать прозрачные поля. Убрать у них border. Убрать у них border радиус, Поставить белый border. Убрать фон. Вот Давайте сейчас это и сделаем. Возьмем нашу кнопку. форм Button. Submit. И приопределим стили, которые у нас для буттера пойдут. Бэкграунд у нас Blue. Border Radius non. Давайте 0 пикселей поставим. Оно там такие огромные, эта картинка. Точнее эта кнопка. 50 пикселей. Так. 350 это по высоте 350 примерно по ширине ну, давайте зададим вид max вид 350 пикселей все-таки мобильная версия должна быть не больше 300 пикселей таким вот образом текст line center и текст transform per case текст transform аперкейс так размер шрифта 14 пикселей я думаю также оставить давайте посмотрим еще margin топ надо добавить давайте добавим сразу margin топ примерно ну, 20 пикселей давайте добавим ну или 30 Кнопки нужно сделать больше все-таки ширину. Попробуем Display Inline блок и добавить. Блок. Так, ширина. Давайте поставим 300 пикселей ширину. Чтобы она не была огромной. Давайте не макси поставим. Так, Max мы поставим 100%, ширину мы поставим 300 пикселей. Давайте высоту поставим 50 пикселей. Line Height поставим тоже 50 пикселей. Чтобы у нас текст был по центру. Так что у нас не получилось. У нас патинки, поэтому все съехало. Дисплей блок. Давайте берем туда line height. Давайте туда берем высоту, наверное. Line height оставим. Linehite оставим, поставим такого поменьше. Давайте 40 пикселей поставим Linehite. И пусть у нас будет, что есть, поменьше, по высоте она будет. Теперь нам нужно поставить, брать бэкграунд форм текста. Возьмем класс форм текст. У всех элементов формы в Drupal есть свои классы. Например, у текстового поля обычно есть форм текст. Давайте возьмем FormText. текст. Пишем background-none, border-radius 0, и border, давайте добавим 2 пикселя белого цвета, и цвет тоже напишем белый, чтобы у нас текст был белым, но он будет читаемый, в принципе, на белом фоне-то. без фона будет читаемым вот таким вот образом давайте тебе те же самые стили применим и форм e-mail то есть у нас поле было текстовое первое второе поле у нас поле e-mail и у него класс соответственно другой ну и те же самые стили можно применить в текстаре. Это текст текстаре. Обратите внимание, что текстаре это тег, это не класс. Вы можете использовать форм текстаре класс, чтобы все было в одном стиле. Например, таким вот образом. То есть не текстария писать, а форм текстария. Тогда у вас будет все в одном стиле и более красивым образом помещаться на все сессии еще у нас кнопки есть box shadow. Оно синим таким цветом. Можно тоже его убрать. Чтобы не, не подсвечивалась кнопка BookShadow таким вот образом. Book shadow. Давайте напишем No. чтоб сабмит был без бордера, без подсветки. И уберем бордер у кнопки еще. border Нон. Это стили бустропа, поэтому мы сейчас их уберем. Ну, вот таким вот образом у нас сверстана форма. Возможно, размеры не, не соответствуют, но у нас будет отдельный урок по тому, как верстать Pixel Perfect. Это будет следующий урок. Мы закончили практически со всеми блоками. У нас остался маленький блок менюшки. Как раз в следующем уроке мы разберем, как верстать Pixel Perfect. И сверстаем вот эту менюшку. И посмотрим, что у нас получилось. Сделаем обзорный урок по всему шаблону. И на этом закончим цикл уроков по верстке главной страницы. Спасибо за внимание, переходите к следующему видео, подписывайтесь на мой канал, делайте хорошие сайты на Друпале.